Дорогие друзья, Пасха это самый великий и драгоценный подарок, который Господь Бог приготовил для всего человечества. Пасха это боль, распятие и чудо воскресения. Это раскрывает нам природу любви, так как только любовь, проходя через смерть, не умирает, а воскресает и живет, расцветает, благоухает и никогда не увядает.